Zdrujcie, Larisa and Forzaz! Welkom! This is a beautiful place, this is Chorwacja, and we are here because this is for Leaders Trip Founders' Club Duo Life. Познакомьтесь, познакомьтесь, в вашу, в вашу познакомьтесь с хозяевами Барташ компании, это Бартош Куликовский и Петр Пациг. А хотели бы вам сказать парочку слов. А, господа, же, мы знаем, что вы фантастические лидеры, вы уже в показали жизни, в, истории, своей, в своей жизни, в своей истории, бизнес-истории, то, что вы знаете, что делать и как достигать результаты. Вас? И Вежим, мы же, верим, что, что фирма Кадуа которая стоит на принципах доверия к друг другу, тому, что мы ценим вас для вас это может быть огромным успехом. И верим, что наша визия и миссия "Человек в центре внимания" это как раз то, что вам поможет динамически расти, поможет вам в том, чтобы ваш бизнес развивался. Я вам тоже благодарю за то, что вы решили быть частью Dual Life. И я вам обещаю, что будете себя тут чувствовать комфортно, потому что мы вам подготовили такие возможности, чтобы вы могли динамично расти. И что самое главное, что у нас в Dual Life нет ограничений, нет ничего, что вас может остановить, и вы по-настоящему что запланируете, то можете и достигать. И, конечно, мы вам хотим тоже предложить, чтобы вы использовали все возможные инструменты, которые предлагает Dual Life: онлайн-инструменты, офлайн-инструменты, фантастическое мероприятие, которое будет уже 1-2 апреля 2023 года, как ТФТ «Today for Tomorrow». И, дорогие, дорогие я хочу еще сказать одну вечную по по последок. Мы понимаем, что у вас гигантически э, уже, э, эк вы эксперты в том, что, в что вы делаете, но я тоже хочу вас попросить, того, того, чтобы вы, того, делать, чтобы вы дали себе время и дали нам тоже время, нам подготовить все эти инструменты так, чтобы вы могли расти, а себе время, чтобы вы нас больше узнали, больше поняли, как мы работаем и больше как бы соединились с нашей компанией. Что и, очень значит, важно, что мы работаем то, что мы очень динамически, быстро, динамически и работаем так, чтобы вы получали результаты. Ну конечно, я могу вас уверить в одном, что мы все будем делать динамически и быстро, так как надо, чтобы вы могли использовать все и чтобы это работало в вашем бизнесе, в вашем, на ваших рынках, так, так должно работать. Ну и, конечно, поэтому мы очень спокойно и твердо говорим и заявляем о том, что мы вам подготовим все к тому, что вы себя чувствовали хорошо, чтобы это была ваша вторая жизнь, как мы называем Дуалайф, Дуалайф, вторая жизнь, потому что за вами стоят ваши команды, ваши семьи, чтобы вам уже никогда в жизни не пришлось искать следующий проект, потому что это для вас будет хороший трамплин и толчок для хорошей жизни. Наша а миссия, наша миссия – это улучшение жизни, качества жизни. Миссией, мы уверены, что вы это э, очень быстро в почувствуете в разных сторонах и сферах своей жизни. И мы вас и вам передаем вас огромный привет, при, привет и, и мы бл пиле, благодарны вам, что такие и пионеры, и как и вы, будут развивать рынки, рынки где нас пока дела. до сих пор еще <laughs> не было. И мы что вы не сдадитесь, и развитие будет просто гениальное.